Добрый день, Севастополь, в студии Фурпост Сергей Абрамов. У меня сегодня в гостях Роман, военнослужащий контрактной службы 810-й бригады морской пехоты Севастополя. Роман, привет. Добрый день. Роман, вы не первый день и даже год в условиях военных действий, боевых действий. Расскажите, с чего началась ваша история, ваш путь? Ну... Момент того, что происходило в Аханале, э, в Киеве, ну, не выдержал, не смог терпеть этого. Тем более, плюс ко всему, э, волеизъявления жителей Крыма и города Севастополя войти в состав Российской Федерации, вот, для меня это было просто радостной вестью. Я не мог оказаться в стороне, ну и старался быть как можно ближе ко всем событиям, чтобы это событие поближе подтянуть. То есть вот. в 2014 да, году. В 2014 вы решили... году я <свят> участвовал. Э -э во всех, скажем так, мероприятиях по входу Крыма в Российскую Федерацию. Сама ну, в составе казаков угу. наших Севастопольского Терского казачьего войска. Вот на тот момент сегодня на сегодняшний день это Черноморское казачье войско, да, ну Севастопольский округ. Вот, к нему я тоже отношусь. Я, я стараюсь быть везде, где необходима моя помощь, мой опыт. Вот, э, был да, с 2014 -го года вот сначала в Крыму поучаствовал и в последующем, когда нужна была помощь нашим братьям э, на Донбассе, отправился туда с, и с августа месяца до почти конца ноября пока нас оттуда не вывели, потому что там уже создавалась своя армия, добровольцы были не нужны вот, и уже, как говорится, нас вывели оттуда. Ну, мы помогли, чем смогли. Где были на Донбассе? Новозовское направление, Мариупольское вообще, Мариуполь. Вот, вот. как бы Это дошли... как раз событие, когда Мариуполь в итоге был оставлен, я так понимаю, Да. Да, пришлось оставить его, потому что нас на тот момент было не так много, и с города Мариуполя на тот момент не, не было возможности взять ополчение, потому что у них были те события, которые произошли раньше, в мае месяце, вот, и основную часть вот, населения, такого патриотически настроенного, да, э, националисты убили. Вот. Потому что многие даже и пропали там без вести. Но потом Я уже... помню эти кадры на 9 мая в Мариуполе, когда танки просто ехали по городу, да. сносили баррикады, и там были городские бои. Расстреливали, Расстреливали. безоружных гражданских людей, там расстрелы были, ну, не просто так они ездили, там реально стрельба была по безоружным гражданским людям. Вот, насколько я население. понимаю, как раз тогда в город вошли вот эти подразделения Азова, запрещенного ну, в России. — Они еще тогда только-только только создавались. — Ну да, но ну, там как раз да, был они как раз тот вот, самый Белецкий, насколько э, я помню. — Да, националистические батальоны, вот как раз, и они там закрепились, и в последующем там, как говорится, создавали развалы хаоса. они там ужасно, что было. Мы, э, так как в то время, как раз в вот 2014 год, мы отошли когда от Мариуполя, нас слишком мало было на тот момент, вот мы держали связь и слушали медицину, слушали пожарных, слушали. Вот, сколько было количества изнасилований, извращенных, извращенных изнасилований. Там ну ужас просто. Там с, у, это очень ужасно. Это даже как рассказывать вы... просто об этом не хочется, ну, что там творили а, вот эти вот националисты с местным населением. Для вас э, спецоперация э, началась когда и где? Ну, <сл tenants> ну я с первых дней на спецоперации был на киевском направлении, от А до Я, uh... до самого конца, соответственно. Создали коридор для выхода армии и выходили с самой крайней. Уже нас двигались на наших плечах буквально украно Как этот выход был организован? Молодцы. Молодцы. Были... Да, на, на, вот. Профессионально? Да, да, да. А все, как по... можно вот так объяснить прекрасно. вот эти кадры, которые украинские СМИ э, там, в Ютьюбе публиковали активно, что российская армия оставила вооружение, технику, и теперь они Нет, этим... нет, нет, поверьте, если, скажем так, ломалась техника да, в момент движения колонны, она поломалась, ее не было возможности Все сразу. Это значит сломанная просто техника, вышедшая из строя. Они ее вывели из строя, подорвав там кучу гранат, и это по можно так сказать, просто груда металла. То есть, вот это, это картинка а, ВСУшников с оставленным русскими войсками вооружением. Это просто картинка для пиара. Только... Соответственно, это только картинка для пиара, никто не оставляет ничего. Если остается что-то, то это не кондиция, которая выводит из строя. Если ее не, нельзя вывести, то значит ее не уничтожают. То есть, ну, внешне она может быть, и, скажем так, выглядит и целой, но внутри у нее уже все будет разорвано, подорвано. То есть это однозначно просто. Нет такого, чтобы у нас что-то оставляли врагу в целом. Вот был везде в основе основ, потому что все-таки я был в разведыводе, вот, и, соответственно, мне приходилось побывать везде. в, и в Буче. Так, то, расскажите. Что, то, что показывали там ну, те, скажем так, кадры, да, пресловутые там о погибших, расстрелянных российскими войсками, такого не было. Мы кормили людей. Мы свое последнее отдавали, мы свои сухпои реально отдавали людям последние. Вот, поэтому погибшие были среди мирного населения, но только со стороны Украины прилетало. Они город пытались сравнять с землей, они разбивали этот город. Соответственно, люди, и люди погибали, гражданские. Вот, вот, когда уже выходили оттуда, да, люди там ходили с белыми повязками на руках. Гражданские? Да, гражданские. Вот, их расстреливали украинцы, ВСУшники, за то, что они якобы сдались нам. Как вы, человек, который, ну, во-первых, военнослужащий, во-вторых, в зоне боевых действий бываете регулярно, с кем вы там сталкиваетесь? Кто реально на самом деле противостоит вооруженным силам России? Что это за... Люди, это армия Украины или, как вы говорите, это да, силы на На сегодняшний день армия Украины как таковой как бы и нет. Но если брать э, растянутый фронт, так как все-таки он действительно растянут вот, э, и для нас, и для них. Вот, поэтому э, количество, да, если собрать в общей сложности, наверное, процентов э, 60% на сегодняшний день ВСУ. Но ну, опять же, это общее. Я имею в виду и с мобилизованными, которыми, которых выхватывают на улице, и студентов хватают им и так далее, и тому подобное. Поэтому как бы, и, с, и с этими то же самое. Это 60% максимум, которые сейчас воюют э, на, э, с, в войсках ВСУ. 60% украинцев вы имеете виду. Да, это украинцы. Это максимум. И то это, я же говорю, максимум. 40% это наемники и специалисты э, действующей армии НАТО. То есть действующий войск НАТО. То есть там Великобритания Великобритании спецы воюют. Они уже в открытую заявили об этом. Э, Соединенные Штаты, якобы инструктора, вот, они там прекрасно воюют, кто управляет хаймарсами. Военнослужащие Соединенных Штатов Америки, вот, поэтому, как бы, э, э, э, румыны воюют там, воюют, э, немцы воюют там, воюют, и э, те, э, как бы, э, понимая, что они якобы прикрывают ЧВК, частной военной компании, просто предлагают им, я понимаю, им предлагают просто деньги, да, и... И командируют, соответственно, в зону боевых действий на Украину. Как вы понимаете, что воюете с иностранцами? Как? Ну, вот Во вы говорите, 100% то, что там есть... Разговоры, раз, в эфирах англоязычные идут, угу. польский язык, словакий. Вот, это все слышно же, они между собой же общаются. Вот, мы их радиостанции слушаем. Потом... Ну, к сожалению, для них, к нашей радости, в двухсотых мы видим, да, и чернокожих, вот, и плюс ко всему, у них же и документы мы находим, не все там без документов. То есть опознать, кто это, что это, уже совершенно спокойно возможно. Вот. Плюс ко всему заявление официальные властей тех или иных государств стран НАТО, которые там соболезнуют в связи с гибелью своих там, так называемых добровольцев, наемников. Я ну. не могу вас не спросить э, о вашей реакции, о вашей личной и о том, как внутри вооруженных сил России оценивали, воспринимали, принимали э, тот факт, что боевиков Азова, захваченных на Азовстале при штурме Мариуполя, в итоге потом обменяли. Ну, скажу. И, и, и, с одной и, стороны, американских, а, американских это понять, скажем так, очень сложно для тех, кто там не был. Да, но я, слава богу, не был в плену. Тех, кто в плену побывал, что с ними творили, и их вызвали из этого плена, пусть даже такой ценой, это двояко можно принимать, но я прекрасно понимаю, я же говорю, тех людей, которые вызвали из плена, их спасли жизнь. Вы имеете в виду тех наших парней? Парней, вазов, которых, которых обменяли, да, которых обменяли на... конечно. Неважно, сколько было. С одной стороны, да, это очень ужасно воспринимать. Но с другой стороны, мы э, тем самым спасли чьи-то жизни. Да, не дали их закалечить, там, не издевались над ними, как над куклами. Вот. Как они издеваются над нашими пленными, потому что это ужасно. Кастрация в основе основ. Это частое а, явление? Это в основе основ, да, они кастрируют молодых пацанов, чтобы не плодились. Это вообще замечательно, что была возможность вызволить пацанов из плена. Вам приходилось э, общаться с людьми, которые побывали в плену? Да. Вот в таких ужасных э, условиях. Да. Эти, Поэтому эти, я... эти ребята, они сейчас. Воюют. Воюют, то есть часть они... воюет, часть еще проходит психологическую реабилитацию. Я хотел вот как раз про реабилитацию спросить, не оставлены ли они обществом, системой нашей, наедине с самими собой? Знаете, как, какие-то аспекты можно да, где-то поднять, там, что вот наша общественность, да, люди окружающие, не все воспринимают так, как надо эту спецоперацию, да, кто-то задается вопросом, а нужна ли вообще она, а у кого-то родственники гибнут на той стороне, воюя против нас, потому что мы все-таки, как бы, в свое время жили Одну на территории целую. Украины, и все-таки там тоже находятся славяне, как бы, братья, мне сложно сейчас сказать, братья, потому что я там побывал и не раз уже, и прилетал от братьев вот. И братьев своих реальных терял. Поэтому. Да, вообще, как бы работа ведется с людьми. Психологическая разгрузка есть. Помогают. Но всеобщее понимание людей должно быть, что люди там рискуют своей жизнью. Не просто так. Не ради регалий, там, пенсионных ветеранских удостоверений, там, вот, за деньги, там, нет. Мы освобождаем э, эту землю от зла, которое могло прийти к нам в свое время. Просто благодаря тому, что все-таки э, работают у нас спецслужбы очень хорошо, разведка работает замечательно, вот, э, и наша верховный главнокомандующий, умница просто, я... Даже слов сказать нельзя на него, не то, что молиться надо, я не знаю. Он переплюнул уже Петра Первого, это уже однозначно. Вот, молодец, просто нам повезло с таким вождем. Вот, и эта спецоперация началась вовремя просто, иначе бы мы очень много бы горя бы почувствовали здесь, когда погибали наши жены, дети на нашей территории. Вы имеете в виду здесь конкретно... На территории и Крым. в Севастополе, в Крыму, в Севастополе. Они, они планировали нападать на Крым. Они уже расчистили все минные преграждения. Они же делали до этого, ограничивались от нас когда блокада была, водная, когда нам геноцид объявили крымскому народу. Блокада. Я хочу обратиться к крымчанам, то есть надо раскрыть глаза широко и наконец-таки некоторым понять, что они не хотят видеть жителей Крыма, они хотят поглотить территорию для того, чтобы владеть черноморским регионом. Опять же, указывать, как жить нам и что нам есть, как нам прыгать или не прыгать, скакать, не скакать и так далее. И, ну, и опять-таки, они это не Киев. Нет, нет, нет, ни в коем а, случае. А США, Запад, США. Да, страны НАТО, Запад, Великобритания, англосаксы так называемые. Они же нам угрожали нападением. Они готовились напасть. Они говорили о территориях, что они претендуют на Курскую область, на Ростовскую. Да? Ну, как это называть? Я же говорю, это хорошо, что вовремя все было схвачено. Да, где-то может быть упущено время, но я считаю, что вовремя все это было сделано. Это был упредительный удар. Как внутри э, вооруженных сил говорят, война или спецоперация? Или уже это, в принципе, не, не имеет большого значения? Ну, внешне идет как бы спецоперация, но так как это боевые действия, да, боевые действия это что? Это война. Мы в любом случае, да, ну правда мы так по-другому говорим немножко, это в быту говорят, там война, а здесь на гражданке, там по-другому чуть-чуть, нас мы за речку двигаемся. Не так давно Сергей Кириенко, политик, сказал, что это уже народная война, он ввел в оборот такое как бы, понятие, как народная война. Внутри вооруженных сил есть ощущение, чувство, что эта война стала народной? Мобилизованные и добровольцы. Вот добровольцы, слава богу, они хоть и есть. Вот все-таки э, встают Илья Муромцы наконец-то, по чуть-чуть, правда. Это, к, к сожалению, к моему, что встают очень так тяжело, раскачиваясь. Вот, наши Илья Муромцы, что пора, уже надо побыстрее встать, так и уже э, закончить это все. Но что если мы действительно встанем все вместе, и ребята добровольно пойдут туда, да, не по мобилизации, по приглашению, да, а по воле духа своего, как мужчины, защитить свою семью, своих близких. Но это достойно уважения таких людей, которые пойдут туда и будут помогать людям. Вы пошли добровольцем и... Ну, сейчас рассказывали о том, что их все больше и больше таких ребят, которые не по мобилизации приходят в выраженные силы. Если кто-то хочет, куда им уйти? Ну, военкоматы всегда военкомат, открыты. да. Приходишь. военкомат, пожалуйста, можно приехать в военкомат. Можно отправиться, пожалуйста, к Рамзану Ахматовичу. А как? Что значит, в отправиться, пожалуйста. К Приезжаешь и... в Грозный и говоришь, что да, военкомат... совершенно верно. В любой военкомат в Грозном можно обратиться и отправят, на... соответственно, Нужно. на базу подготовки, если ты адекватный, соответственно, не сумасшедший, да, и по здоровью ты проходишь, ты не сломаешься буквально на полпути. Да? Но все равно, по проверка как бы есть, да, физического состояния, то есть инвалид туда не попадет на войну. А вот эти центры вот. вагнеровские? Вот то же самое, вот я чуть-чуть не, не успел вам да, пожалуйста, говорю, либо Ранзану Ахматовичу, либо пожалуйста Вагнер Групп Наберя... наберете в поисковике, он вас прям доведет до КПП. <свят> Поэтому сейчас в мир цифровых технологий это уже не, это, не проблема. Вот. Было бы желание. Самое главное это желание и осознание того, куда идешь, на что идешь. То есть Тут надо уже понимать, что ты не к теще на блины едешь, а едешь в зону боевых действий, где стреляют, где прилетают, где могут убить или ранить. Там семья, там совсем другое ощущение в жизни, там совсем другой быт. Там люди превращаются в одну большую семью, которые друг другу помогают во всем, независимо под огнем противника, либо просто так вот сигареты помочь что-то купить вкусняшки да есть все равно же выезды в цивилизацию да есть возможность ну, как у вас там, вот сейчас. Да, передать там друзьям женам приветы там, позвонить потому что возможности там письма, в основе, ну, письма ну, да ну письма так редко сейчас как бы, не пишут вот, в мир цифровых технологий как бы письма уже отошли на второй план но ну, есть нет есть и это очень приятно поверьте Перечитывать Я не, не раз видел парней, которые, блин, теряют э, слезы из глаз, текут, когда они ч, ч, перечитывают письма из дома, потому что посылки приходят, связи, скажем так, там нету, либо глушилки работают, либо, ну, это большой риск э, и себя выдать, да, и своих боевых товарищей, потому что у них все-таки, я же говорю, мы не с аборигенами воюем, воюем со, страной, со странами НАТО, и, соответственно, их оборудование да, довольно-таки неплохое работает. Также наши дроны садят, да, обесточивают, это очень, кстати, необходимо там нашим ребятам. Вот дроны, прицелы, потому что это все в процессе службы выходит из строя. Правда, что даже у опытных военнослужащих, у таких, как вы, которые боевые, ребята, страх не пропадает на войне. Вы знаете, по-моему, только сумасшедшие не боятся, у кого с головы что-то не то. Любой нормальный человек будет бояться и жутика нагонять там себе в голову. Это самое главное просто с этим в момент какой-то перебороть себя и все. В любом случае, даже опытные бойцы, идя на бой, чувствуют небольшой мандраж. Потому что, ну, как бы, он всегда может быть не крайним, а последним. Вот, поэтому, он, как бы, понимаешь, что это может быть такое. Вот. И есть некоторые ощущения страха перед неизвестностью. Что там, тот цвет или этот цвет. Какие вот. Такие правила поведения, правила жизни на войне вы можете выделить? Ничего не брать лишнего в руки, не подбирать, смотреть под ноги, смотреть на небо. Потому что каждая война, у каждой войны свои особенности. Да? В Сирии мы тоже смотрели на небо. В Африке нет, потому что у них как бы дронов не было у бармалеев. Поэтому как бы так не это. А здесь, вот, в кстати говоря, было... дронов просто тьма в небе, да? Постоянно. Да, а здесь постоянно они, раньше они как бы пытались на группы охотиться, а теперь охотятся за каждым персонально. То есть скидывают, если гранаты, они а, даже на одного человека будут, за одним человеком охотиться. То есть им уже как бы, не, это уже не актуально. Самое главное побольше, побольше, побольше, побольше нам нанести вреда. Вот побольше людей. Вам э, и... с... приходилось сталкиваться с такими вот дронами, которые Да, конечно, дронами, конечно, вас... конечно. И что, и что атака на него? А, да стреляете? нет, ну, как бы стараемся просто в укрытие уходить? уходить. Да, они на высоте. Если начнешь стрелять, ты раскроешь свое местоположение. Местоположение раскрыл, туда прилетела арта. Все, то есть пытаешься как можно меньше движений делать и наблюдать. Вот. затем местом где ты находишься, соответственно, нести боевое дежурство. Так, есть еще, ну, ребята делились такие незыблемые вещи. Обязательно окапываться, всегда носиться было падало. Не, независимо, где бы ты ни оказался, в любом случае надо окопаться. Потому что это может спасти тебе в любом случае. Жизнь. Потому что артиллерия разброс да, осколков, ар... кто-то, какие-то осколки прям вот наверное. Ну, стелятся, стелятся, да, над землей. так точно стелятся над землей. Ну, окоп есть о да. Я же говорю: в любом случае окапываться надо. Вот немножко, но свой торс спрятать в землю, чтобы Никакого ничего не было. Какого алкоголя, осл... как я понимаю? Нет, это риск, да, большой. Вообще, не знаю, как где у нас в подразделениях на переднем крае не пьют, командиры не даже не то, что не дают. Все прекрасно понимают, что распитие спиртных напитков на передке это равносильное самоубийство гибели. Вот, самого себя и своих и окружающих друзей, товарищей, братьев. Кстати говоря, один из военнослужащих рассказывал такую историю, что аптечка вот индивидуальная, которая у каждого должна быть бойца, укомплектована. Если у тебя там не комплект какой-то, то по большому счету твои личные проблемы. Мало да. кто тебя так и будет спасать своей аптечкой, потому Это, что ну, если и никто только... не, не обижается на такие вещи. Ну, как бы, вы знаете, что... Это принцип, да, такой, но в любом случае, мы же все братки, там, где-то что-то. В все любом случае, в любом пом поможем, да, и свой э, промедол отдать, э, такое бывало, что отдаешь вот, ребятам, потому что, ну, им нужнее. Да, там тебе, может, помогут, может, либо ты пропетляешь, обойдется и без этого. А потом? Вот. Ну, у меня, честно вам скажу, у меня и на друзей... И на себя тоже хватало, поэтому я человек опытный, поэтому я всегда с собой, у меня несколько комплектов э, жгутов, как минимум четыре жгута, вот, чтобы можно было оказать еще помощь товарищу. Какие как, вы жгуты вот, используете? Красный Угу. Вот Они самые такие лучшие. Работоспособные. Да, да они не рвутся от температурных условий. Шторникеты что... используются? Есть, но опять же, это все зависит от того, кто чего как. Вот у меня, у меня, вы не представляете, сколько всего по кровоостанавливающим, скажем так, да, у меня и израильские варианты есть у затяжек. Угу. Вот, ну, я человек опытный, поэтому у меня и форма своя, в которой я работаю, вот. то, что выдают, это выдают. Да, она хорошо, удобно, да. Но в любом случае, если ты идешь на, в зону боевых действий, неважно, где это, вот, нужно иметь рабочую форму одежды, такую, которую тебе будет очень удобно. Она будет подогнана под тебя, на ней уже есть наколенники интегрированные, есть налокотники интегрированные. Ты знаешь, что ты всегда, если упал, прислонился где-то, ты себя не повредишь, ничего, она тебе ну, удобна. Не ожог, не порез. Так точно. Поэтому тут уже для себя делаешь. Если ты профессионально к этому подходишь, не махнув рукой, да, как будет, вот, то все нормально у тебя. И быт у тебя всегда будет. Прекрасен, ты всегда себе и покушать разогреешь, потому что у тебя есть переносная газовая горелочка небольшая. Вот. Все это компактно уложено. Ну, просто, я же говорю, это все из опыта. Вот знаете, уже. сейчас накануне новогодних праздников в Украине активно разгоняются ну, тезисы о том, что пойдут на Крым. Что ждите к новогоднему столу под подарков в кавычках. Ну, я а... хочу сказать, что да. Извините, что вас не дослушал, но. Да, насколько но. опасность существенна? Расслабляться нельзя. Они в трехстах, скажем так, с лишним километрах от нас. Про организацию обороны теоретического Крыма Севастополя как вам кажется, вот смотрите, линия это есть. Да? Чего не хватает еще, если чего-то не хватает? Какой-то может быть внутренней организации гражданской жизни вот, на территории Севастополя, а... на территории. Я Крыма? бы, вот, например, бы, посоветовал бы жителям Крыма и города Севастополя все-таки держать ушки на макушке. В любом случае, они что-то захотят сделать, какие-то диверсии захотят сделать. Перед кураторами, перед западами, им нужно отсчитаться, они получают баснословные деньги, и за эти деньги нужно их и как-то отработать. Просто так деньги не будут давать, поэтому отработать они должны, поэтому э, нам надо ожидать что-то от них. Нельзя недооценивать противника, что он, если они говорят об этом, то наверняка это будет. И будет именно в плане того, что движение войск в сторону Крыма. Да, они получат по щам, реально получат, и очень серьезно получат, но они выдвинутся и будут запускать сюда дроны. И... Ну, дроны и так и сейчас уже запускают. Мы запускают, видим да. Мы только... С сериями вот эти атаки, там по 8, там по 10, по 12 этих дронов летит только на один Севастополь, да. подводные. Мы, слава богу, то защищены, но опять же, есть тоже огрехи ПВО. То есть ПВО-то прекрасное, но оно... В любом случае, из каких-то целей что-то может пропустить. Ну, конечно. Э -э нет такого. Что... дрон это 10%. Белу... И, и не только дрон, и ракетные удары. Вот сейчас э Великобритания им хочет поставить. А Великобритания поставит им ракеты дальностью э до 310 км в э 310 километров угу. поражение. Ну, вот. Соответственно, куда они полетят? На Крым. Это очевидно просто, что они будут стараться ракетами бить по Крыму, когда у них уже есть это. Им надо, они понимают, что Крым уже они не увидят. В любом случае, не вернут никогда. Поэтому, чтобы насолить уже до конца, они будут это делать, что сейчас творят с Донецком. То есть это нельзя исключать, что сюда будет что-то прилетать и посерьезнее дронов. Вот, поэтому хотелось бы обратить внимание наших городских властей и работников МЧС, руководства МЧС, к оповещению граждан города Севастополя сигналами. Дайте людям возможность отреагировать, либо бежать в укрытие, либо остаться дома. Но чтобы они это слышали, сигналы оповещения, если дроны прилетают, а дроны э, прилетают не разведчики, а ударные дроны, вот, они несут в себе э, заряд какой-то. Вот, соответственно, если заряд взрывается, могут принести э, как минимум увечья. Как максимум, не дай бог, кто-то погибнет. Поэтому к этим вещам нужно относиться очень серьезно. И прошу власти города обратить на это очень серьезное внимание, пока не дошло до чего-то, скажем так, очень плохого. И места укрытий. Если я просто знаю по своей семье, у меня никто в моей семье не знает, из окружающих друзей семьи у супруги, подружки тоже не знают, где в основе основ находится бомбоубежище, где укрытие искать. Но подвал что... в доме есть? А, Десятиэтажные подвалы не приспособлены как бомбоубежище. Ну, бомбоубежища нет. Да, временное есть, укрытие вот это девяти-десятиэтажные здания, все, все не приспособлены к бомбоубежищу. Как бомбоубежище, или как укрытие их нельзя, И, э, все равно использовать. Засыпет это будет братской могилой для Но, всех. А там же ничего нашей нету. Городской безопасности рассматривает именно под, подвалом многоквартирных домов как временное укрытие. Ну, как временное укрытие, я же говорю, даже они не пойдут, потому что во многих подвалах вода стоит. Плюс ко всему, вы знаете, как войти в эти подвалы. То есть эти подвалы не в полный рост человека, да? да. а нужно ну, чуть ли не ползком. Полный, а где а где-то где-то в... вообще а где ползком надо перемещаться, надо понимаете? Поэтому это для такого большого количества людей, которые будут искать укрытие, да, это не вариант. Вот. Все подвалы в основе основ закрыты. То есть их не держат открытыми, они там находятся, там где-то что-то, ключики находятся. Да, но вы поймите, что когда начнется прилетать что-то, да, в любом случае будет какой-то ажиотаж. Пусть небольшой, да, но будет. Когда люди привыкнут, да, когда уже это, не дай бог, станет системой, конечно, не хотелось бы, чтобы до этого дошло, вот, то тогда будет проще. Вот, как в Донецке реагируют. Люди живут там, люди трудятся под обстрелами. Вот Это ужасно, конечно. Вот, поэтому надо этот вопрос по безопасности э, граждан не снимать с повестки дня и людям самим, и руководству города. Сначала самой спецоперации к нам в редакцию постоянно поступали сообщения об укрытиях. Люди просили, чтобы им рассказали, объяснили, мы задавали вопросы властям неоднократно, и ответ один и тот же всегда, что мы не имеем права вам давать список убежищ, не укрытий, вот этих временных в подвалах убежищ. Значит, государственная тайна, вы что? Хотите дать карты в руки врагу? Ну, опубликовав там список, это так. Я вот, хорошо. Да, ну... кто прав? Власти наши, которые так... Смотрят на это, их можно понять. Или люди, которые хотят все-таки знать этот список. Вы поймите, что люди будут знать этот список, если будет оповещение по предприятиям, по фирмам. Те жители, которые здесь живут, они должны знать, где им укрыться. Где укрытия. Да. И что нужно де действовать, как нужно действовать. В нашей редакции... Памятки нужны. Хотя бы. А В нашей редакции мы собирали программу на эту тему конкретно. Было даже, звучало предложение провести городскую тренировку. Звучит сигнал, и люди идут в укрытие. Это же была хорошая при... идея. Это Надо нужная делать. идея. В момент, к сожалению, мы потеряли это государство как СССР. Вот. А там проводились тренировки. Гражданская оборона выделялась это все, это было с одеванием противогазов, несением э, поврежденного человека от э, радиационного там, или химического э, поражения, там, не, э, по, делали ему что-то, оказывали помощь, что нужно делать, это все рассказывалось в свое время, но, к сожалению, мы это потеряли. Пока. Я надеюсь, что это все-таки придет и будет проходить с учетом того, что происходит сейчас, что есть угроза реальной ядерной войны. Вот, это нужно проводить с населением, иначе мы останемся вообще без людей. То есть, если вдруг что-то прилетит и что-то все-таки ПВО пропустит, да, то погибнут люди. Поэтому тут надо проводить тренировки такие. Однозначно, Это люди должны это воспринимать вообще как должное. Вот. Вообще в этой жизни, к сожалению, с такими соседями, которых мы на сегодняшний день имеем, за океаном, который просто слюня течет на нашей территории, не на людей, на территории, люди им не нужны. Я еще раз напомню, люди им не нужны, им не нужны жители России. Для этого и существует геноцид русского, всего русского, его надо все русское уничтожить. Вот их задача и цель. Мы в Киев вернемся в этом году. Это я думаю, что мы приедем в Киев, но не на танках, кортежами, вот кортежами. Все, я думаю, что они поднимут руки в любом случае. Вот. если люди к нам хорошо относятся, то и мы к ним, нету плохой нации, да, есть плохие люди. Вот, если они есть, ну, либо Всевышний их уберет, либо им кто-то поможет. Спасибо, Роман. Спасибо большое. Да не за что.